Трубу горения Казанского федерального университета включили в перечень уникальных научных установок России. В чем особенность установки казанских ученых, выяснял наш корреспондент. В России существует список уникальных исследовательских установок. От Татарстана впервые в этот список попала установка труба горения. Это комплексная серьезная установка, которая позволяет тестировать различные методы увеличения нефтеодачи на условиях, которые очень близки к тому, что происходит под землей. Установка применяется для тестирования методов увеличения нефтеодачи, в первую очередь тепловых методов, которые сегодня активно разрабатываются и тестируются для добычи тяжелых местей битумов и других трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Эту установка у нас активно используется в различных проектах с нефтяными компаниями. В первую очередь, это компаниями «Татнефть», компаниями «Газпромнефть», а также зарубежными нефтяными компаниями. На сегодняшний день среди нефтяных компаний складывается общий тренд. Необходим подбор и разработка нетрадиционных источников запасов углеводородов, трудноизвлекаемых запасов. Соответственно, необходим подбирать оптимальные технологии и агенты закачки для максимального нефтеизвлечения. При этом оценивается не только сам коэффициент нефтеизвлечения, но также и факторы, сопутствующие процессу нефтевытеснения. «Алгоритм приблизительно выглядит следующим образом. На начальном этапе происходит скрининг агентов, то есть подбирается оптимально, исходя из структуры нефти, состава воды, коллектора, пластового давления и температуры, подбираются определенные агенты закачки, а дальше... На завершающем этапе происходит физическое моделирование, которое уже показывает совокупность факторов, материальный баланс, соответственно. И вот данная уникальная научная установка, она направлена на решение комплекса данных задач. Среди наиболее распространенных методов увеличения нефтеотдачи являются тепловые, химические и газовые методы. Данная установка уникальна тем, что она позволяет моделировать каждый из этих методов, а также подбирать гибридные методы увеличения нефтеотдачи. Образцы значит, флюидов – это газ, соответственно, нефть, вода, Керновый материал для того, чтобы проводить эти исследования, они доставляются с значит, месторождения заказчика в нашу исследовательскую лабораторию. Дальше происходит анализ соответственно, состава нефти, состава воды, фильтрационные имкостные свойства, минералогический состав порода. И после этого уже... Происходит сборка, сборка происходит здесь. Керновая модель, моделирующая паровые пространства, собирается в данном кернодержателе. Таких кернодержателей у КФУ достаточное количество. Они различны по длине и по геометрии. Так они обычно выглядят. То есть это а, труба. Труба, она рентгенопрозрачная, чтобы мы э, могли видеть изменения в ходе воздействия парового пространства. этой и макропористость, и трещиноватость коллектора. Соответственно, и также здесь имеется э, штуцера для размещения тер, термопар, это значит замер движения теплового фронта в случае, если мы применяем какие-то композиции, паротепловые обработки да, или э, термохимические композиции, также если мы э, исследуем внутрипластовое горение, где речь идет о э, продвижении фронта. После сборки данная модель размещается в уже большой трубе, в которой создается обжимное давление. Затем, после создания термобарических условий, ученые могут приступать к исследованиям. На данный момент на ней исследуются различные процессы. Проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов, паротепловых обработок внутрипластового горения. Соответственно, в ближайшее время мы планируем также модернизировать. Отметим, что данная установка полностью собрана в стенах Казанского федерального университета сотрудниками ВУЗа и является полностью отечественной разработкой. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс.